Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 16 августа и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар сегодня с утра мы видим торговлю выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1356, но для смены тенденции на восходящую здесь остается более важный уровень, который располагается на максимальных значениях 13-14 августа на уровне 1.1413. Вполне вероятно, что к этому уровню мы увидим коррекцию, но вот только в том случае, если цена его пройдет, уже можем говорить о начале а, восходящего движения. Сейчас тенденция нисходящая все также остается в приоритете. А по паре британский фунт и американский доллар сохраняется. Тенденция нисходящая, пока а, британский фунт не ушел выше максимума, которые были зафиксированы вчера. Поэтому фактически ничего не меняется в данной картине. И следующие цели по снижению это область 1,2579. А ближайший разворотный уровень как раз отмечаем на максимальное значении, которые были также 14-го августа зафиксированы по цене 1.2826. А по паре американский доллар канадский доллар вчера подошли к области максимальных значений, которые были зафиксированы 13 августа, не смогли закрепиться выше данных уровней, а ушли в коррекцию. Общее направление сохраняется восходящим, поэтому движение вверх в области 1.3238 остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше области минимальной значений вчерашней торговой сессии, которая была зафиксирована по цене 1.3050. А по паре американский доллар японская иена Общее направление сохраняется нисходящее, хотя в рамках часового таймфрейма мы а, видим... А также смену тенденции с восходящей на нисходящую. Вчера к концу торговой сессии пробиваем минимальное значение, которое было зафиксировано 14 августа, и начинаем двигаться в сторону нисходящей тенденции. Данный сценарий будет актуальным в том случае, если пара сможет удержаться ниже области максимального значения вчерашнего дня, который был зафиксирован по цене 111.42. Ну а в том случае, если цена пробивает данное ценовое значение, то движемся дальше в сторону 112.30. По паре австралийский доллар американский доллар сегодня торговлю идет выше а, максимальных значения, которые были зафиксированы вчера, это пока не меняет общего нисходящего направления, которое было а, зафиксировано по австралийцу, но те, кто находился в продажах, имеет смысл сейчас их зафиксировать и дальше уже а, в тот момент, когда завершится данная коррекция. А, искать уже новые точки для входа по более интересным ценам с целями снижения до 71.50. По паре еврофунт сегодня с утра также смогли закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, а также в течение текущей торговой недели. Это область 89.38, что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на начало восходящего движения по данному активу с целями роста до 90.28. По нефтемарке Бренд вчера в 2 полной торговой после публикации данных по запасам уходим ниже минимальных значений которые были зафиксированы 13 августа и движемся по направлению на 69-68 долларов за баррель нефти марки Brent. Тенденция нисходящая вновь получила свое подтверждение. И следующие цели по снижению это вот 67-38. Золото продолжает снижение. Здесь также ничего не меняется уже на протяжении большого количества торговых сессий. И движемся по направлению на 1143 доллара за тройскую унцию. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1198, прошу прощения, позавчера, 14 августа, 1198 долларов за тройскую унцию. Ну и а, индекс DAX вчера также обновил минимальные значения, что также подтверждает сохранение нисходящей тенденции по данному активу. А следующей цели по снижению это был 12 27. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашнего дня, который был зафиксирован по цене 12431. И биткоин а, не оставляет попыток возобновления роста. Вчера подходили к области максимальные значения 6500 долларов за один биткоин пока выше уйти данного уровня не смогли но а, данная тенденция получит подтверждение как раз после ухода выше данных максимальных значений с целями роста до 7200 и 7700 соответственно ну а в свою очередь если цена уходит ниже минимальных значений которые были зафиксированы по цене 5800 долларов за один биткоин то открываются предпосылки на снижение до 5300 ну а там дальше уже можем пойти и на 4 и на 3000 но пока данный уровень является довольно-таки сильным для биткоина и до момента его прохождения основной сценарий будет все-таки отбить от данного уровня на мой взгляд и Движение дальше в сторону 7 и 8 тысяч соответственно. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк. А ваши вопросы писать в комментариях и подписываться на YouTube канал Адмирал Markets для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание и до свидания.